Всем, кто сегодня решил послушать вебинар о продвижении проекта в социальных сетях, ровно минутку подождем для того, чтобы собрались все участники. Ждем все, кто присоединился, пожалуйста, напишите мне, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и вы должны видеть еще презентацию. Если все окей, то поставьте там плюсик, пришлите какое-нибудь слово хорошо слышно, например. Угу. Дарья поставила плюсик, значит, все классно, все хорошо. Участники собираются потихонечку. Мы еще сейчас будем идти в трансляции ВКонтакте. А, давайте пока расскажу о себе. Меня... Анастасия Визгалова. Я SMM специалист. Опыт моей работы более трех лет. Я также занимаюсь контент-маркетингом, то есть составляю контент-планы, контент-стратегии и с помощью текста воздействую на аудиторию различную. Также я предприниматель. У меня есть свой магазин, свой бизнес, и там, конечно же, я тоже все и практики, которыми сегодня с вами поделюсь. Итак, первый вопрос, почему же мой проект должен быть вообще в социальных сетях? Потому что многие на самом деле не понимают ценности, вообще зачем это нужно, зачем это необходимо переходить мне из офлайна в онлайн. И uh, сейчас, наверное, я вас попрошу приготовить какие-то буклеты, ручки, чтобы вам было uh, удобно записывать, потому что говорить я буду больше, чем показано на, на слайде, и мне кажется, что это будет интересно вам записать. Итак, uh, вообще, почему нужно идти в онлайн? Потому что это фактически... Uh, Ограничивается наша аудитория только активными пользователями интернета и социальных сетей, то есть туда, куда мы идем. Если смотреть чуть-чуть, то... -чуть, у онлайна есть ряд преимуществ. Первое – это улучшение позиционирования вашего проекта. То есть, присутствуя в онлайне, вы сможете работать над повышением информированности потребителей, зарабатывать э, себе имя и э, лояльность вашей аудитории. Также вы можете рассказывать о своих ценностях, команде и помочь людям, познакомиться с вами Интернет-касание гораздо больше охватывает людей, чем деятельность в оффлайне, да? потому что вы можете настроить рекламу, вы можете ее давать тем людям, которым уже априори интересен ваш товар. Далее, это продвижение в поисковых системах. При поиске фактор присутствия в соцсетях улучшает результаты и дает дополнительную видимость вашему проекту. То есть, если, например, у меня есть э, страница ВКонтакте, если у меня есть сайт, если у меня есть Инстаграм, то, вбивая название моего бренда, человек может легко его найти. А если таковых страниц у меня не будет, то, вероятнее всего, человек найдет только какую-то стороннюю информацию, но всегда же лучше, когда он выйдет непосредственно на нас. И если мы там будем, человек сразу найдет. Третье – это повышение уровня образованности аудитории. Многие проекты как раз-таки построили свою репутацию, помогая воспитывать своих потребителей. То есть, когда, возможно, аудитории не нужен нам продукт, мы объясняем им, почему он нужен им и какие проблемы он вообще решает. Например, бренды рынка продуктов питания, образа жизни, создали хэштег «Health year, и которые они сейчас используют в социальных СМИ. Тем mm -hmm. самым они получают адвокатов бренда, то есть тех людей, которые а, уже в теме, уже как раз-таки соблюдают образ жизни по их каких-то рекомендациям и уже расположены к бренду. И а, таким образом формируется расположенная лояльная комьюнити к бренду и адвокаты. Дальше. Эксперта, это особенно хорошо работает, если ваш проект привлекает особое внимание или у кого-то из вашей команды есть уникальный профессиональный опыт, если он есть обязательно индивидуально. Имеющиеся знания центром стратегии продвижения вашего проекта и центром вашего контента, то есть тех публикаций, которые вы делаете, вы привлекаете широкую аудиторию, которая ищет ответы и поможет создать как раз-таки много полезной информации, которой легко поделиться. Если у вас, нет допустим, не знаю, магазин попкорна, то расскажите, почему ваше зерно уникальное, почему вы выбрали это именно зерно, почему не другое, а почему у вас вот такие добавки к этому попкорну. Подписывайтесь своими экспертными знаниями, не просто так выбирали этот веб Там, Наверняка с заботой о своем покупателе, о своем бренде и о своем лице, да. А, поэтому делитесь этими экспертными знаниями. Подумайте, а, что могло бы быть полезно вашей аудитории из вашего бренда. Расскажите, как правильно пользоваться вашими продуктами. А, пятый момент это улучшение обслуживания клиентов. Социальные медиа они помогают компаниям решать проблемы клиентов быстро. То есть, когда у них. Будет доступ uh, к uh, вашим материалам и uh, к вашему там, директу, личным сообщениям и так далее. И как раз-таки uh, они смогут получать оперативный ответ, тем самым будет повышаться репутация вашей компании. Идем дальше. Шестой момент – это поиск инвестиций. Так, присутствуя в социальных медиа, вы сможете искать инвестиции, волонтеров, сотрудников и так далее. Социальные медиа – это великолепное место, чтобы найти заинтересованных людей в вашем проекте, потому что через них они могут видеть вас, видеть внутреннюю сторону вашего бизнеса и как раз-таки… Понимать, насколько э, вы им симпатичны. Если вы им, им симпатичны, как раз-таки формируют адвокаты бренда, позиции, э, захотят сделать очень многое в вашем проекте просто потому, что, э, возможно, вы как э, лицо бренда, возможно, вообще, в принципе, бренд им просто симпатичен. Седьмое – это осуществление прямых продаж. Под продажами здесь можно подразумевать любую конверсию, которая э, вам необходима, да, вашему проекту. То есть, э, страница в Instagram – это может быть полномочная магазином или визит вашего проекта для привлечения покупателей, участников и так далее. Восьмое – это изучение потребителей, проведение маркетинговых или конкурентных исследований. Ни один проект не должен упускать из виду возможности социальных медиа в этой области. Узнайте о своих клиентах, задавайте вопросы. Что например хотели видеть в вашем а, магазине в вашем проекте а, чтобы они хотели добавить а, возможно какие у них есть возражения и работайте с этими возражениями чтобы воспитывать а, опять же свою аудиторию своего покупателя своего клиента также вы можете узнать о своих перспективах, о конкурентах. Очень важно делать конкурентный анализ всегда, не для того, чтобы только там сравнить цены, да, это безусловно очень важно, но также посмотреть, как они работают, какие стратегии они внедряют, и можно что-то хорошее брать и от них, или идти в противовес, чтобы, например, выигрывать да, на фоне их конкурентной стратегии. После того, как мы поняли, что, окей, да, онлайн это супер круто, и нам нужно очень срочно туда идти, нам важно с вами понять, какие социальные сети нужны нам для того, чтобы перейти в этот онлайн. И для того, чтобы стартовать, нам нужно изначально составить портрет целевой аудитории, то есть понять, а для кого наш продукт. Да? Первое, что устроит, обрати внимание. Суппорт клиента — клиент, это общий образ покупателя, который включает в себя все характеристики практически, которые могут рассказать о нем ну вот все. Это возраст, это пол, место проживания, семейное положение, количество детей, даже возраст детей, возможно, подростки, взрослые дети, младенцы и так далее. Сфера занятости, то есть важно понимать, кем работает этот человек, чем он интересуется еще помимо работы. Уровень зарплаты. Здесь нужны четкие цифры, потому что понятие средний заработок, высокий заработок – он чисто субъективный, и поэтому необходимо здесь определить прямо стоимость, вернее, заработную плату человека, да, четкую цифру, чтобы мы понимали. Далее это должность и связанные с ней проблемы. Например, если я диджитал-маркетолог, я много работаю за компьютером, и у меня постоянная нагрузка на глаза. Помимо того, того, например, мой проект про, не знаю, камеры или еще что-то, да, или про компьютеры, как раз-таки для таких, знаю, специалистов и диджитал-маркетологов, то я расскажу, например, о гимнастике для глаз, которая поможет этому маркетологу разгрузить глаза. Расскажу про диджитал-детокс, да, чтобы человек отдохнул от гаджетов, завел себе день специальный, когда он не будет открывать компьютер и телефон. То есть заботьтесь о своем клиенте и думайте о его потребностях, желаниях и фобиях, как раз-таки последний момент, Uh, и uh, здесь тоже важно понимать, от а чего он хочет. То есть, да, окей, okay, у вас есть проект, у вас есть свой продукт, но чего помимо этого еще хочет ваш uh, покупатель? Uh, сейчас, когда мы это все также нарисовали, да, вот прямо uh, сделайте себе скрин, либо перепишите себе вот эти все моменты, да, uh, чтобы потом описать портрет своей целевой аудитории. Это очень важно, потому что без этого мы не сможем никак дальше идти, без этого понимания. Сейчас я вам покажу также присутствие российских пользователей в социальных сетях. Это активные пользователи. Как мы видим, большая часть концентрирована в Ютубе. На втором месте ВКонтакте. Далее идут Одноклассники. одноклассники. Кстати, популярнее, чем Инстаграм, и это просто нужно признать как факт. Да, это многих удивляет, но это так. А далее, это Facebook и Twitter. И э, здесь вот такой момент. Э, даже несмотря на то, что, например, у меня нет Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбука или Твиттера, э, я все равно смотрю видео. И чаще всего я смотрю их на Ютубе. И поэтому все люди, которые есть в ВКонтакте, в Одноклассниках, в других социальных э, сетях и мессенджерах, они есть в Ютубе. Все есть в Ютубе. Поэтому если вашему проекту подходит э, присутствие в Ютубе, то будьте в Ютубе. Это очень классная площадка, потому что, опять же, она не требует особых усилий для пользователя, да? для того, чтобы посмотреть видео, не нужно регистрироваться, а в социальных сетях нужно создать профиль и так далее. Поэтому используйте Ютуб вот, первым делом, если он вам подходит. И... Э, Перейдем уже к более подробным цифрам. Вот посмотрим, да, сейчас на цифры Ютуба. Здесь а, почти 2 миллиона авторов, то есть те, которые опубликовали за месяц хотя бы один видеоролик. А, если посмотрим мы на пол авторов, да, то здесь преимущественно находятся мужчины. А, но не сильна разница, примерно 9-10%, да, а, и женщины, и мужчины там присутствуют а, практически 50 на 50%. Но, опять же, да, почему здесь я акцентирую внимание на поле и э, сейчас еще поговорим, поговорим подробнее в других социальных сетях о возрасте, потому что, отталкиваясь от вашего портрета, да, э, вы смотрите, окей, у меня вот такой портрет, мне, например, нужны подростки. Окей, где сидят подростки? И я смотрю, да, там по возрасту в социальных сетях, где же они находятся. Идем дальше. Идем дальше. Смотрим ВКонтакте. Здесь у нас э, сразу мы видим то, что у нас также вырываются вперед мужчины. Здесь у нас 54,8 и 45,2. Прошу прощения. Э, да, и здесь возраст у нас, если посмотрим мы, то более всего выделяется возраст 25-34 года. 25-34 года. И э, если это наш возраст, то мы сразу же понимаем, что нам нужно идти туда. Если мы смотрим, что 55-старшие 55,164,9 всего процента, то, вероятнее всего, это не та социальная сеть, с которой нужно начинать. Да, там есть наша аудитория, но ее не так много. Вижу сообщение, должно ли воспроизводиться видео и звук. Да, должно воспроизводиться. Вы должны видеть меня и слышать меня. Если вы видите меня и слышите, пожалуйста, напишите. Мне, ставьте плюс, пришлите его, чтобы я понимала, что все хорошо у нас с трансляцией. Это важно. Бывает, заедает. Это, скорее всего, неполадки со связью. Я а, заранее прошу у вас за это прощение, но, к сожалению, не могу никак на это повлиять. А, сейчас я уточню один момент. Чтобы вам дать еще информацию, здесь вы видите пол авторов, здесь в цифрах небольшая ошибка. На самом деле мужчин здесь 48,2%, а женщин 51,8%. Просто запомните это, дизайнер неправильную цифру здесь написал, да, то есть женщин здесь чуточку больше, но практически, да, 48%, 51% это практически 50 на 50%. Идем дальше и смотрим аудиторию Инстаграм. Здесь мы видим, что здесь более 23 миллионов авторов, но если мы посмотрим на пол, то здесь прям такая, разительный момент – это процентное соотношение мужчин и женщин. Как мы видим, Инстаграм – это практически полностью женская аудитория. И если как раз-таки наша аудитория – это женщины, то мы определенно точно идем в Инстаграм. Потому что женщин здесь 76,6%, а мужчин тем временем 23,4%. Смотрим а, с вами Facebook. А, здесь также женщин больше, то есть 59,3%. А самая большая возрастная категория, которая присутствует, это 25-34 года. На втором месте 35-44 года, дальше идет 45-54 и так далее. И здесь мы видим, да, что старшего поколения здесь намного больше, чем молодого, потому что, например, до 18 лет их, ребят, настолько мало, что этот процент близок к нулю. А, но это не значит, что их там нет, просто он совсем, совсем маленький, так что его практически незаметно на общем фоне. И а, что касается Facebook, я знаю, что молодежь действительно не пользуется, но это не значит, что а, Facebook и другими социальными сетями не пользуются другие люди, да? то есть ваши клиенты, ваши покупатели. И если... Вам не нравится какая-то социальная сеть или мессенджер, это не значит, что вашему клиенту это не нравится. Поэтому это важно учитывать и важно опираться именно на цифры, они а не наличные предпочтения, именно ваши, да, потому что, например, вы не пользуетесь Facebook, но там ваша аудитория, и тогда мы идем. И опять же, мы смотрим свой портрет, да, кто нам нужен, кто наш покупатель, смотрим показатели цифр и идем в эту социальную сеть. Не нужно выбирать одну, нет, я не говорю не об этом, я говорю про то, что для начала, хотя бы для старта определите для себя, где вот самый сок, да, где сидят больше всего, где ваша аудитория сконцентрирована и туда точно нужно идти идем дальше это э, нейминг и описание это нейминг вообще ну то есть название аккаунта оно на потому что оно пишется на латинице так как мы живем в России преимущественно русский язык, а, но так или иначе русские названия для нас привычнее, чем английский на латинице. Поэтому ваш а, никнейм в Инстаграме, а, он в любом случае будет на латинице, но он должен быть понятен а, ру, рус, э, русскоязычной аудитории. Если у вас, например, проект, посвящен международным или иностранным, Uh, каким-то uh, иностранной аудитории то окей okay. то есть там вы можете выбирать все что угодно uh, я это к тому что uh, ваш ваше название должно быть понятным, то есть объяснить нужно через название то, чем вы занимаетесь. Плюс оригинальным, чтобы ваше название канала на YouTube легко запомнили или это, например, название аккаунта в Инстаграме и оно должно выделяться. Третье, ваше название должно быть запоминающимся, так вас могут как раз таки найти, просто вбив фразу в поисковик. Если у вас, например, будет название там, не знаю, супер диваны семь семь восемь шесть то навряд ли вас найдут ну то есть как бы да вероятность есть по первым буквам но она не так высока если вот эти 7,567 шесть семь не являются частью вашего бренда уберите лучше их и разгрузите свое название если эти цифры ничего под собой не несут абсолютно также избегайте лишних подчеркиваний и так далее точек, разделений сейчас про инстаграм да uh, в идеальном мире вот название — это примерно в среднем 6-8 символов, да. Но если больше, это ничего страшного. Опять же, все индивидуально, нужно смотреть и так далее. Но чем проще, тем лучше. Также ваше название не должно нарушать авторских прав. То есть откажитесь от названий популярных брендов. Если, например, вы посмотрели, что такие бренды уже существуют, лучше как бы не было грустно переименовать компанию, проект и так далее — и уже тогда стартовать. Потому что когда вы станете популярными у вас будут хорошие обороты продажи или другая конверсия в зависимости от вашего проекта, то могут прийти конкуренты и потребовать с вас компенсацию за то, что вы используете их имя. Поэтому здесь нужно и важно быть осторожным. Описание. В описании нужно все самое главное. Чем, чем короче, тем лучше. Используйте здесь только э, инфастиль. Что такое инфастиль? Инфастиль это когда вы пишете э, все сухо и по делу, без оценочных каких-то суждений. То есть, когда я говорю, например, э, это классная линейка, да, мы здесь э, только оценочный факт, то, то что она классная. А когда я говорю, что эта линейка э, на 20 сантиметров, это уже Хороший такой факт о ней, и я могу сделать вывод, а классная ли она на самом деле. То есть давайте читателю, который читает ваши публикации, ваши посты, самостоятельно сделать вывод о том, что вы пишете. Не нужно, вот эти оценочные суждения они абсолютно пустые, лучше дайте информацию. Можно, например, свой текст... Копировать и вставлять в главред. Это такой сервис специальный для того, чтобы он вам всю вашу вводу удалял из текста. Он там очень круто подчеркивает и объясняет, почему, например, то или иное слово, то или иное предложение является неуместным. Поэтому главред вам в помощь. Далее, разместите, если мы говорим описании, например, ВКонтакте, разместите там дополнительные ссылки, да, на ваш сайт, на ваши другие социальные сети, для того, чтобы человек зашел ВКонтакте, а вообще-то он сидит в Инстаграме больше, и он увидел ваш значок Инстаграм, он перешел в Инстаграм, и все, ему удобно, он там за вами следит. Например, ваши активности также можно туда вместить, акции, предложения и так далее. Все туда. Но важно следить за актуальностью, да, чтобы эта акция, например, была актуальна, а не так, что человек зашел, увидел, что у вас там, например, 5 диванов по цене 3 и хочет их купить, а вы говорите, извините, акция прошла. Но, по сути, как бы вы здесь не правы, потому что нужно было раньше следить за тем, что вы опубликовали. Поэтому будьте аккуратны, будьте осторожны. Идем дальше. Контент. Залог успешного аккаунта – это, конечно же, контент. В широком смысле контент нам назвать можно любую информацию, которую вы публикуете в своих социальных сетях. И чтобы понять, как создать интересный именно контент и полезные ресурсы, стоит посмотреть на этот термин более подробно. Сейчас вы видите материалы, то есть свойства материалов, которые вы публикуете. Они должны быть полезными, понятными, уникальными, содержательными, что касается уникальности, например, ВКонтакте продвигает э, лучше и больше те посты, которые не являются копипастом, а, то есть те материалы, которые вы написали сами, ручками и так далее, те, которые э, не скопированы откуда-либо. Также материалы должны быть полезными. Думайте о своей аудитории, о том портрете, который мы с вами разобрали в самом начале, и давайте людям материалы, ресурсы и так далее. Они должны быть понятными. А, то есть а, не пишите за умные, красивые слова, забудьте сочинения школьные и так далее. Это не для социальных сетей. А, да, возможно, индивидуально это подходит вашему бренду, но в большинстве своем пишите понятно, потому что по отдельным исследованиям мы можем увидеть, что а, внимание зрителя мы можем захватить на одну-три секунды. За эту одну-три секунды человек, когда читает ваш заголовок, он должен понять, ага, окей, я буду читать это дальше или не буду. И за эти три секунды мы должны его зацепить для того, чтобы он пошел читать дальше на, наши публикации. А, так, здесь все сказала. Идем дальше. Виды контента. Это текст. То есть здесь может быть статья, пост, тема в обсуждениях, документ. И человек, то есть Ваш подписчик, он просто читает интересные материалы и сам того не замечая, становится более лоялен к бренду. Если вы думаете о нем... Да, о своей целевой аудитории, пишите для нее, и он автоматически уже к вам расположен, если а, ему откликаются а, ваши публикации. Изображения. Могут быть картинка, комикс, рисунок, фотография, инфографика, мемы, гиф-изображения. Аудио. Это музыка, подкасты, книга, а, любые подборки, связанные с аудиоконтентом. Видео. Здесь могут быть ролики, фильмы, записи с экрана, записи событий ваших или же сторонних, но которые связаны с тематикой вашего проекта. Это может быть онлайн трансляция, интервью, клипы, вебинары, собственно то, чем мы сейчас с вами занимаемся, да? Это тоже видео контент, который можно публиковать и который будет полезен. Вопрос такой: где брать этот контент? Их нужно смотреть инфоповодами и трендами есть такой сервис google trends где можно отслеживать как раз таки то что сейчас больше всего гуглят и причем там можно настроить по регионам да то есть например что сейчас больше всего смотрят в москве или в санкт-петербурге или в иркутске и вы посмотрели тренды окей мы теперь используем эти тренды то есть это отвлекается уже наш аудитории по э, регионам, и значит, это может действительно зайти. Также я всегда рекомендую смотреть на какие-то праздники, потому что праздники — это действительно инфоповоды, особенно забавные э, праздники, например, там праздник обнимашек, праздник милых котиков. Э, если это как-то можно привязать к вашему бренду, э, ну, на самом деле, почти любой можно праздник привязать к бренду. Недавно был, например, праздник э, День НЛО, и можно было просто э, сказать, что мы не знаем о существовании инопланетян, но мы точно знаем о неземном, э, например, нашем э, диване. Вот про диван мы сегодня с вами уже говорили. Не неземном диване, инопланетный диван, Еще ну, в общем, как-то подвязать этот праздник именно под ваш проект, под ваши нужды, под ваш продукт, который вы продаете. Далее это хайповые темы. Будьте в Твиттере, будьте в ТикТоке и отслеживайте там какие-то челленджи классные, в которых вы также можете участвовать проектом, да, брендом своим, бизнесом. И в них нужно участвовать, потому что это то, что сейчас на волне именно в социальных сетях. Также публикуйте отзывы о ваших продуктах, если вы что-то а, продаете, оказываете какие-то услуги и так далее, любые упоминания, потому что это делает ваш... А продукт более динамичным, да, ваши социальные сети. То есть человек видит, что на самом-то деле вы ведете какую-то деятельность, и люди этим пользуются, значит, этим действительно можно пользоваться. Если кто-то думал о принятии решения, да, в сторону вашего продукта, он уже будет знать, что, ну, другие-то пробовали, значит, и я могу. Все хорошо, все нормально, можно им доверять. А... А клиент партнеры. Тоже источники контента, поэтому можете просить их на, написать отзыв о работе с вами или мониторить социальные сети, а затем оформлять их в едином стиле. Это занимает немного времени, но очень оживляет аккаунт. Далее мы посмотрим с вами на, на стили. Стили. Так, стили у нас не будет сейчас. Я вам сейчас их расскажу. Быстро также. Если мы вернемся к рубрикатору, да, то вы можете придумать для себя рубрики и в этих рубриках делать какой-то контент. Например, рубрика «О нас». Там вы можете публиковать любой контент о проекте. Да, это цели, миссия, новости, партнеры. Придумать для нее уникальный хэштег, для того, чтобы это было более мобильно. Например, в Инстаграме вы публикуете, да, хэштег поставили. Там, например, «О нас». И название своего бренда. Человек, когда кликает на этот уникальный ваш хэштег, смотрите, чтобы он был уникальным, да, чтобы не мешался с другим контентом, человек сразу может присмотреть посты по этой рубрике. Это могут быть, например, какие-то экспертные рубрики, там, где вы делитесь полезным тематическим контентом, он может быть сторонним или от лица ваших экспертов, тренеров, участников вашего проекта и так далее. Рубрика новости, да, там где вы публикуете, например, какие-то анонсы, мастер-классов, ваших лекций, тренингов, старта каких-то новых программ, новых условий, неважно, открытие новых городов и так далее. То есть новости вашей компании. Для этих всех рубрик необходимо создать уникальные штеги, опять же, для того, чтобы люди, подписчики вас быстро находили. Далее, рубрика, например, «Тренды» да, в вашей сфере. Там вы публикуете обзоры важных событий из той области, которой вы занимаетесь, из вашего проекта. Если мы говорим с вами о стилях публикаций, то, во-первых, это, конечно же, рекламные, да, рекламный стиль. Там вы можете публиковать, например, фото участников вашего проекта, анонсы мастер-классов, разделы о программе, ценности, цели и так далее. Новые города-участники, да, то есть все, что является рекламой именно вашего проекта или сторонняя реклама, это является рекламным стилем публикации, которые вы делаете. Полезные публикации, вы можете, например, использовать обучающие видео, статьи, подкасты, интервью с лидерами мнений, с блогерами, полезная инфографика, опять же, по вашему проекту, да, из вашей сферы. Это инструкции, видео, статьи, PDF-файлы, обзоры проектов, Uh, Ответы на популярные вопросы, то есть вы можете просто сделать публикацию о том, как uh, задайте нам вопросы, да? чтобы подписчики вам задавали вопросы, и вы там же отвечаете. Либо вы смотрите в директе, uh, какие популярные вопросы вам задают. Да? и вы задаете публикацию с этими вопросами. То есть они уже откликаются большинству людей, и, вероятнее всего, они зацепят еще аудиторию определенную, которая этим интересуется. Полезный материал также — это книги электронные для смартфонов и так далее. Публикуйте целые подборки. В ВКонтакте, например, это можно делать. Научные статьи, достижения, разборы типичных ошибок использования вашего продукта, если вы что-то производите прям физическое. Развенчивание мифов, например, о том, что... Там, сухим шампунем нельзя пользоваться, потому что он портит волосы, а вы как раз-таки продаете этот шампунь, и вы сейчас рассказываете, что на самом деле это не так. Это топы какие-то, например, топ-10 использования вашего продукта. Да, можно так, можно так, можно так, можно так. Это репутационный контент, то есть отзывы, тексты, фото, видео, все здесь нужно использовать. До свидания. Упоминание любых СМИ на любых площадках – это ваше закулисье, то, где вы можете показать вашу внутреннюю э, жизнь, да, то есть то, как вы делаете этот бренд, это всегда вызывает больше доверия к бренду, когда мы видим человека э, за брендом. Вспомните Apple, Стива Джобса, да, мы как бы по большей части, мне кажется, э, ранее покупали именно из него, потому что мы понимаем, насколько это великая фигура, и, и Apple не до сих пор. Если мы говорим об интерактивном стиле контента, то это все, что вызывает комментарии, обсуждения, то есть опросы, обсуждения, чаты. Пользовательский контент ⁇ это как раз таки отзывы участников, отзывы ваших покупателей и так далее. Развлекательный э, стиль контента ⁇ это когда вы публикуете юмор, мемы, цитаты, развлекательные подборки, загадки, музыку и так далее. И новостной стиль последний ⁇ это новости вашего проекта, э, отчеты какие-либо с мероприятий, событий ваших. Также важные даты, например, вам исполнилось 5 лет, это тренды вашего рынка и новости партнеров. Сейчас я вам покажу также пример контент-плана. Вот так он а, примерно выглядит. Да? А, я веду по такой схеме. Он здесь не полный, но здесь основной шаблон. Вы можете а, также сделать сейчас скриншот и использовать в дальнейшем. Что я еще делаю? Я размечаю а, разные стили. Вот видите, колонка третий стиль поста. Размечаю их разными. А, Цветами для того, чтобы можно было прям увидеть, не вчитываясь, какая у меня вообще карта, то есть у меня три поста одного цвета, я сразу вижу: Окей, я вот здесь переборщила. Например, три интерактивных уже было, надо бы чем-то разбавить. И как раз таки, когда вы делаете разницу вот в цветах, да, например, интерактивный зеленого цвета, цвет. И так далее. Вы можете прям, ну, то есть чередовать их хорошо и удобно, ну, просто так быстрее, А вот, если вы будете этим заниматься, возьмете прям реальный контакт-план, будете составлять, то очень советую разделять вот так вот по, по цветам. Идем дальше. Полезные приложения, которыми я также пользуюсь в работе и вам рекомендую, это, во-первых, CutStory. Story позволяет любой видеоролик разделить на необходимое количество роликов по секундам. Например, в Инстаграме, когда мы грузим в Stories видео, да, мы не можем больше минуты загрузить. То есть, если у нас видеоролик 3 минуты, мы его запускаем в Stories, он будет показывать только 4 кусочка по 15 секунд, и это в итоге не Минута. А нам-то надо все кусочки показать. А, поэтому вы загружаете в кат-стори это видео, а, и оно уже вам разделяет по 15 секунд. Но оно не только для сторис, оно а, вообще подгоняется под любые абсолютно форматы, поэтому там вы можете абсолютно по-разному обрезать это видео. Очень удобно. Сновид это фоторедактор, а, полноценный и профессиональный. Он разработан компанией Google. Там и фильтров, в том числе там есть точечная коррекция, HDR, кисти, структуры и так далее. Оно подходит, я его использую как первичный фоторедактор. То есть сначала я делаю цветокоррекцию, там все выравниваю перспективу и так далее, а затем уже иду в СКО. VSCO — это а, одно из самых популярных приложений для обработки фото. Приложение позволяет обрабатывать фотографии с помощью пресетов, других инструментов. А, пресеты можете накладывать самостоятельно под вашу фотографию индивидуально, то есть вы ее загружаете, и он сразу вам дает а, три пресета на выбор, индивидуально для вашей фотографии. Вы уже регулируете по степени интенсивности. А, далее. Storybit — это приложение для наложения в Инстаграм. То есть любую музыку вы можете наложить. Пока для России недоступен такой вариант. А в других странах это можно сделать прямо в самом приложении. Но мы в России используем вот такую вещь. Такое приложение. Lightroom – это также фоторедактор профессиональный от Adobe для фотокоррекции ваших фотографий. Он супер суперпрофессиональный, суперудобный, поэтому можете также им попробовать воспользоваться. Mobile Клипс это видеоредактор, который подходит для полноценного монтажа видеоролика. Вы можете его использовать как на компьютере, так и в своем мобильном телефоне, то есть скачать туда приложение и его использовать iMovie – это родное, родная программа на продуктах Apple, то есть это на MacBook, на iPhone и так далее. Очень удобное, очень интуитивное приложение для того, чтобы смонтировать... Ну, я не скажу, что профессиональных к профессиональным мы чуть попозже перейдем, буквально через одно приложение, но она то есть, позволяет полноценно создать хороший действительно видеоролик много инструментария, но если вам не нужен профи-уровень и вы не хотите очень долго разбираться, заморачиваться, она прям супер. То есть там можно монтировать и достаточно хорошо монтировать. Далее это бигву. Это классная вещь, потому что это телесуфлер. То есть когда вы вбиваете в свой телефон текст, и э, вы выходите в стори, чтобы записать их, и вам бежит вот здесь вот текст на вашей камере. То есть вы записываете сторис, и зритель этого не видит, этого текста, а вы просто читаете. И э, вы записываете сторис таким образом с первого раза, а не с десятого, где вы где-то запнетесь. Просто написали текст, загрузили, включили, прочитали, записали это на камеру, и все окей. Вот как раз-таки это профессиональные видеоредакторы Adobe Premiere Pro и Sony Vegas Pro. Если вы хотите обладать видеомонтажом и стать просто гуру видеомонтажа, то эти программы для вас. Там можно делать абсолютно все. Они тоже удобные, но они многофункциональные, то есть как и, например, Photoshop, как иллюстратор и так далее. Это уже такие более профессиональные редакторы. Uh, собственно, у меня все. Если у вас есть вопросы, я буду очень рада на них ответить. Возможно, еще что-то вам uh, порекомендую в зависимости от ваших запросов. Uh, еще также есть очень крутые приложения InShot. Приложение InShot устанавливается на телефон, и это также является видео- и фоторедактором. С помощью него можно монтировать ролики uh, в TikTok, в Instagram и так далее. Ну, и в принципе вообще монтировать ролики. Главред. Uh, Он называется главред-сервис для того, чтобы проверять uh, свои тексты. Можно продвигать свой проект в TikTok? Uh, да, конечно, можно. То есть, TikTok, конечно, почему нет? Вы можете создать от своего бренда, uh, непосредственно uh, с названием вашего бренда, uh, аккаунт в TikTok и продвигать его таким образом. Если, опять же, вам подходит аудитория, да, потому что нужно смотреть на цифры TikTok. А. Если вам подходит uh, данная возрастная категория, то работайте, конечно же, в TikTok, почему бы и нет. Работайте везде, где угодно, где есть ваша аудитория, где есть ваша возрастная категория, где есть уже ваши потенциальные покупатели. Там Туда нужно обязательно идти и там работать. Вот. Еще скажу вам несколько приложений, которыми я также пользуюсь. Сейчас я вам покажу для того, чтобы, для того, чтобы планировать визуал вашей лиды. Это называется Content Office я надеюсь, видно, выглядит оно вот так, там вы загружаете палетки, палетки из фотографий, да, и таким образом вы выстраиваете, выстраиваете сетку вашего визуала, потому что Инстаграм — это в первую очередь визуальная социальная сеть, а во вторую очередь уже тексты и так далее. Поэтому это очень важно. Вот Content Office очень удобный, есть также приложение Preview, оно называется, и Interview. У них похожая схема работы, можете использовать любой из них, и тогда вы сможете выстраивать визуал заранее не так чтобы обо что там выставить ну как пойдет будет сочетаться с другими не будет непонятно там вы можете прямо выстраивать сетку и смотреть как это будет выглядеть когда вы уже напишите эти самые посты выстроите эти картинки и будет ли ваша лента выглядеть красиво многие продают обучение по продвижению социальных сетей. Это стоит покупать. Смотря какие, э, ну, э, блогеров очень много, и они все являются экспертами в кавычках. То есть здесь нужно доверяй, но проверяй. Вот такое вот. Попробуйте найти тех людей, которые уже проходили курсы у этого блогера. Почитайте в интернете отзывы. Например, напишите название курса. да, там, Например, инсталогия. Инсталогия отзывы. Почитал, посмотрел отзывы, окей, мне подходит, или нет, мне не подходит очень много негативных отзывов. Нужно посмотреть. За всех блогеров я не могу отвечать, к сожалению. Здесь нужно уже обращаться к своему критическому мышлению и выбирать. Вот, Друзья, если нет вопросов, я очень рада была провести для вас сегодня вебинар. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Желаю вам удачи в продвижении ваших социальных сетей. Помните про портрет нашего подписчика. Помните про то, что мы пишем именно для нашего покупателя, для нашего подписчика. Вспоминайте его и пишите прямо для него. Каждую публикацию, каждый пост адресуйте именно ему. И тогда ваши социальные сети очень быстро наберут успех, охват и всю аудиторию, которая вам необходима для привлечения новых подписчиков, новых лиц и, возможно, инвестиций в ваш проект. Желаю вам удачи, хорошего дня, вечера, в зависимости от того, где вы меня смотрите. И пока-пока.